Сложно он начинает чувствовать внутренний обман другого человека. И если носить гранат на себе, то согласно э, книге, вот здесь она лежит, называется аюрведическая терапия Давида Фроула». И вот здесь вот книга есть, и называется, э, называется она «Тихоплавов и Тихоплавово»